На этом канале, как вы знаете, мы проводим вас за кулисы наших съемок, показываем всю кухню, собственно, на кухне мы записываем этот ролик, расскажу вам немного предыстории этой съемки. Но, во-первых, я хотел бы выразить огромную благодарность тем, кто поддерживает нас, подписывается, комментирует, репостит, а также некоторые идут дальше и, и помогают нашему творчеству, финансово. Большое говорим спасибо всей нашей команды. Верим. мы верим, что не только вера нам поможет, но и любовь и надежда. Спасибо вам большое. Идея ее возникла у меня, когда я ехал однажды утром из Савинрога в Ростов и увидел потрясающий линий, туман, стоящий над рекой, и подумал, что было бы очень красиво и символично сделать подобные фотографии. Это был, скорее всего, ближе к ноябрю, и нам необходимо было ждать в нашем южном городе когда же наконец наступит достаточная зима, чтобы сделать эту фотографию? Наконец в феврале настал красивый э, снежный период, и я решил, что вот, собственно, надо ловить. Мы поехали, первый день, когда по прогнозу обещал быть морозный ясный день. Мы поехали за город, так как именно там я хотел сделать эту фотографию, мы взяли все необходимое, ТАСС. Воду и землю. И, приехав на место, мы поняли, что еще погода не созрела для этого снимка. Дождались снега, приехали с Леной и, собственно, вы увидели все, что произошло. Дальше в видео. Единственное, что хочу добавить, что было очень холодно, несмотря на то, что солнечная погода. Лена была в двух куртках, я был в кофте и майке. И, по-моему, все. грелся о себя старым проверенным способом. Правился искать удачное место для него идеи Легко начинает статься машина. Может быть. Тим замерз? Не слышно в последнее время плохо. Я говорю замерз? Нет. Ну понятно. Для того, чтобы не копать, мы взяли из дома, что у нас было, было у нас а, сейчас 30 на следующие место. А, ну, тут ее намного, ну и хватит, надо тогда отсыпать обратно, да. Леночка, как снежинка, красивая. Только немного, немного, Минус двенадцать сегодня, сколько Слушай, ну мне вот так вот тепло, конечно. А на наверное, не очень рукой, да? Что? Ну, блин! А, боже, боже. Я люблю деньги. Очень красиво, очень красиво. искусство. Пока тело теплое, надо да. пользоваться. не может, без штатива. А посмотрим. Был 2. Переехали на другое место. Парабел. Давай, сам с Опа, падаю. Так, тени не будут мешать? Нет. Я их, если что, уберу. Вот отсюда туда Встань, да? пожалуйста, где будет. Так, это, быть, а? Да-да-да, вот вот, вот так и будет Да, есть Давай, батарейка садится Так, раз, два, три Он полетел вниз до. Да, еще, еще раз да? А -а -а. Мы узнали, что сегодня минут 15 Даже Бетер, да, вот здесь. Ну почему-то да, он не заходил. Все, последний. Да, да. Я куча-то и правда колдусь вкусно. Тогда тебе нужно будет, может быть, за деревом стать, чтобы твоей тени не было. За деревом. Ну вот перед деревом, зайка. тени. Да. Нельзя стоять? Только одна минута Мы сфотографируем быстро и уедем Или дальше может встать Мы сфотографировать две минуты Я Хочу сказать, что очень важно Человеку творческого Может быть творчество связанное с филологией созданием текстов, или это может быть художественное изобразительное творчество. Даже вирус я думаю, есть некое творчество. Во всем есть творчество, и пытаться найти это творчество необходимо, несмотря ни на что, потому как жизнь без творчества она пуста. Поэтому старайтесь, если у вас есть возможность, найти тот дзен, в котором вы умеете творить. Например, я очень хорошо придумываю проекты, когда я еду в транспорте. И если особенно меня везут, я слушаю музыку, и в этот момент я много чего придумываю. Либо я слушаю музыку и просто придумываю. В любом случае, вам нужно найти свой способ придумывания, чтобы вас никогда не покидала. И немного затянул видео, оно должно было бы выйти в воскресенье, как обычно, но э, мы делали проект, новый проект, который вас ждет. Очень красивое интересное новое видео про изоляцию, видео и фотопроект, э, который мы делали с душой, с любовью, целый день, с утра до вечера. Фото проект, который будет под номером 3. Три, три, три. И это заняло очень много времени, весь конец недели, потом разборка сборка пленок, мы снимали его и на пленку, и на цифру, и очень много усталости, день рождения у Лены. Что ж, спасибо вам большое, что посмотрели, буду благодарен, если вы поделитесь этим видео с друзьями, пишите какие-то комментарии, поставите лайки, спасибо вам большое за помощь, любую помощь, благодарим вас, скоро вас ждет еще много интересного, пожалуйста, подписывайтесь, всего вам доброго, пока.